Че, привет, ребята, это новый видеоблог, я снимаю, да, на солнце, поэтому у вас там блики, фигики. Сейчас ничего не должно быть, сейчас вы должны видеть меня хорошо. Короче, с вами идем в зал, есть о чем поговорить, есть что рассказать. Будет хорошенький влог такой, вы увидите. Первое, у мини-трэшу душевную. Второе, как я съездил на дачу, нормально отдохнул, наконец-то. И третье, я вам расскажу, что вообще сейчас происходит, ну, как, на каком жизни, вообще существования. Ты надеюсь, что вам этот ролик просто понравится и зайдет. Не забывайте, что у вас есть рядом, может не рядом, кухня какое-нибудь, может заведение, если на улице вы смотрите, вы можете взять что-нибудь вкусненькое, включить этот прекрасный видеолог и насладиться им. А я уже хожу к залу, и поэтому мы перемещаемся. Все, пришли мы, короче, на озеро. Этот уже пассажир мокрый есть, да? Пассажир! такой, по тронул, камера. Тут людей очень много, сами видите. Рыбки плавают тоже. О, сам идет. Сам идет, вообще не хотел, боялся вот. и уже сам идет, уже не боится Э, вы Эй, иди сюда Во, давай, давай, давай, давай, давай Короче, да, в планах сегодня просто посмотреть, что тут да как Потому что нам-то рассказали Какое озерцо, речка, не знаю, как это канал какой-то Завтра мы уже придем купаться Долго объяснять Ну, в общем, выносить нас есть Вот, я на всякий случай снимаю и если Катя погибнет, то это не из-за меня, а из-за одного штуковастного чудовища. Катя, это из-за вкусистого может быть везде. <звучит> ну, на ну, себя, видишь? На себя? В пакете. Бля, а если он не один? Ну, идись, вон туда, на синюю эту штучку. <голосит> Боже. Он заколомный. А я, прикинь, как обосрался mm -hmm. все, я искал гвозди, гвозди, такой, смотрю наверх, дай дотянусь. Все, давай, быстрее. О, вот здесь, посуда. Давай Блин, ну здоровый. Блин, прикинь, сейчас откроем, а там. <звук> вот я и протёр. Так, ну, вот такой-то сарай. Такой фарайчик. Вот. Сразу говорю, участок был куплен вообще просто почти под доль, но тут стоял дом, но его, он полностью гнилой был, и легче его было снести, чем строить. Вот. Поэтому вот такой вот как красивый, вот. Из листовые мы из за природу. Такая лыбочка стоит. Просто сосочка на ней мы приехали, просто пушка-гонка. Ехали по правилам, не беспокойтесь. Конечно, изюминка, изюминка. Просто изюминка всей этой дачи. Всей этой дачи, я повторяюсь. Вы готовы? Сейчас вы увидите мои плавки. Мои плавочки. Изюминка этого. Вообще всего. Вот изюминка. Это домик такой. Дальше идет любовь. Вспоминаю, я белорус. Видимо, это у всех в крови. Беть теплицу. Да, теплицу. Вот здесь помидорчики слева у них, по центру помидоры, а справа огурчики. Как бы огородик такой маленький. Перечислять все не буду. Захотите поставить на стоп-кадр, там загуглите, кто что не знает. Ну и вообще, ребят, смотрите аниме планет. Доброе утро. Как же хорошо на даче. Что мы по погоде посмотрели? Сегодня, походу, будет дождь. Вот. Поэтому сегодня еще будет крутой релакс. На веранде. Вообще я люблю. Дождь, там, молния. Нали. Ну все. Умылся, оделся. Забыл поделиться. Порадовал себя на день рождения да, вот. вот такого вот чуда. Вот, поэтому я хочу чуть-чуть поработать и почитать чуть-чуть книжечку, спокойно провести такое небольшое время на веранде. Там уже Катюха полноценно проснется. Найдем, чем себя занять, и также конечно же, все, все покажу. Вот. А сейчас мы ходим в работу, где, где у меня находится клавиша Тильда. О. Короче, зубы ты забыл почистить. Вот, а вот и я. Круче, сейчас будем завтракать полноценно. Вот. И дальше по делам. Всё. Мега крутой переход. Короче, мы приплыли на пляж и говорят, что если доплыть вон туда. Какой-то переход, типа, на Ладожское озеро, все это. Сейчас мы это проверим. Вот, я просто переплыву туда. И, получается, сгоняем туда и посмотрим, что-то как там. Погнали. Планы изменились вообще. Там, оказывается, очень сильное течение. И от этого тебя сносит жесть. Я что-то плыл, плыл, прям такой... Что-то плыву, все четко. А потом я понимаю, что относительно камышей я просто плыву на месте, и мне течение не дает путь Данный приз. все волны давление моря не сдало мне покорить тот берег вот поэтому просто почилим здесь и все короче мы уже все дома чуть-чуть здесь это запоздал все так хорошо мы приехали после купания чем мы мы взяли да с белишами и амантику взяли и что-то легли, поспали, потом просто нифига не делали. Ну, короче, вот эта вот деревенская такая дачная атмосфера дает еще себе знать. Завтра это нормально. С вами все поболтаем, все скажу. А сейчас это спокойной ночи. Нам, а вам быстрая перемотка. Опять мега крутой эффект. Доброе утро, ребята. Нет, третий день пребывания здесь, на даче. Хотел бы поговорить вообще, что произошло, что было, почему меня так давно не было. А счастье это связано с тем, что просто устал. Морально чаще, чем физически. Физически, хоть это, 300 спартанцев, там, одно левый. Это морально как-то погиб. Состоянно даваясь на учебе, на работе, с друзьями, очень надавило на меня морально. Не знаю. Из-за этого так долго отсутствовал. Поделюсь идеями, что вот у меня есть. И что вы увидите на канале вообще. От вас я хочу вообще максимальной поддержки. Поставьте, пожалуйста, лайк. Правда, подпишитесь. Напишите комментарий. Там хэштег. Все получится. Первое, то хочу видеть на канале. Во-первых, это влоги, будет бег. Идея будет заключаться в том, что я буду не просто бегать, просто с обычным мусорным пакетом. И я буду собирать пластик, либо иные какие-нибудь. Собирать мусор, в конце серии буду подводить итоги, сколько пробежал, сколько собрал. Взяли у Сарычева, повзаимствовали. Ее и сделали шоу на раз. Э, придумали там три ночи не спали, и все такое. Нет, мы правда ее позаимствовали. Э, нам просто она очень сильно нравится. И поэтому мы решили тоже ее попробовать у себя на канале. Смотря по просмотрам и отзывам, всем очень понравилось. И многие ребята из моего круга общения даже хотят присоединиться к такой рубрике тоже засняться. Три рубрики у нас. Это самые постоянные на канале будут. Есть на примете четвертое, но, блин, я не знаю, как она вам зайдет. Вот, э, я попробую, я это уже делал. У меня на канале есть данное шоу. Напишите в комментариях, кто понял, о какой рубрике я говорю. На самом деле это все, Что я хотел сказать? Вот, короче, вот такие вот планы. Я такой более-менее только проснувшийся, поэтому я могу что-то не соображать, что-то фигню городить. Вот, поэтому простите меня. Ладно, пошел.